Ладно, давайте дальше, кто хочет. А я. Клобко бы. Ты дико. Потому что ты тормоз. Команда тормоз. Не начинай. Хакасия, не тормози. Ой, Москва не команду, да? Тише, тише, ребят, мне мама звонить. А. Йорчан. Шипни а мы забиваем. Комека бы в Дица, дица, себе что ага, рихида. Че, ребят, трудно было? В смысле? Ну, я же попросил помочь. Ты о помощи просил? Ты просто что-то на своем сказал, мы тебя не поняли. Точно, я же по-аварски попросил у вас. Кумекабе это на аварском помоги мне. Во, как, как, как, как ты сказал? Кумекабе. А. Слушай, а ты, получается, в семье тоже да, на аварском разговариваешь? Да, разумеется. Ого. Здорово. А мы дома по-русски да. говорим. Почему? Ну, у каждого свои причины, у кого-то не научили, у кого-то забывается язык. А у кого-то вообще один язык. Так, ребят, мне уже пора, надо идти. Пойдешь, да? Да. Что, кумахаба кому-то как-то понадобилось? Ну, иди, иди. Давно занимаюсь? Неделю все. И как, нравится? Давай. Только кости болят. А, ты что, дедушка что ли? Не, не, чего кости не знаю, болят? Вот. Ну покажи, как двоечку отрабатываешь. Держи. А, да это же неправильно. Давай я покажу, как правильно. Давай. Только на ком-нибудь нужно. Сейчас поищу. О, парниш, можно тебя на секунду? Да, я не курю, часов нет. Да не переживай агрессивные кавказцы, это все ли стереотипы. Мы вежливые спортсмены. Я все равно не курю. Оп, молодец. Курить здоровье вредить. Короче, Сер, смотри, ты наносишь удар мизинцами, безымянными костями. А нужно передними двумя. Смотри. Да встань нормально, не бойся, я тебя трогать не буду. Нет, пожалуйста, да сложно, не переживай. Стой, стой побраться. Ты понял, как правильно наносить удар, ага. Пожалуйста, не, не надо, мне нельзя пугаться. Нельзя. Так, не бойся. Пожалуйста, не все, бойся. Все, все, мы уходим, уходим. Комыкабе! Комакабе! Честь весек, вещь пугов! Кома кабе! Коме-кабе! Коме-кабе! Погоди, погоди, я только куме понял! Коме-кабе, Держись, братишка, держись! Скорую, скорую вызывай! Ладно! Кумакабе дичьми шоу, Кумакабе, Кумакабе, Кумакабе. Алло, скорая. Спасибо. Да нет, за что. Это его Кумакабе помогла. Кумакабе.